Эй! Hey, сегодня я решил приготовить морковку по-корейски. Все, что мы знаем о Кухонском, так это то, что он не умеет готовить. Вообще не умеет это делать. Хоть у него и есть канал, но там у него видео в основном про любовь к своей пластиковой девушке. И это неудивительно, ведь с ним никто не хочет быть. С тем, кто не умеет готовить. Рецепт сегодня супер простой. И это не потому, что у меня нет денег на продукты. Я просто захотел чего-нибудь пикантненького. Но знаете, что я вам скажу? Вот у меня сейчас на канале 73 подписчика. Чего вы вообще от меня ждете? Что я приготовлю омара? Хотя есть контент, который набирает просмотры на одной морковке. Ну, вы видели эти кликбейтные видео? Морковная диета! Минус 6 кило за неделю! Моя жена морковка! Чувак ел морковь все лето, посмотрите, что с ней устало. И шок, сын прокурора выживает, сидя на морковке. А вот эту специальную стружильницу для корейской морковки сделал для меня при жизни мой дедушка. Где бы ты сейчас не был, знай, я очень по тебе скучаю. Так хочется сходить с тобой, как в детстве, на рыбалку или послушать парочку твоих историй. Ну, ничего страшного, увидимся. У твоей же новой телки там скоро юбилей 20 как-никак. Это блядь. Блин, пожалуй, не самая лучшая штука, которую можно получить в подарок от деда. У меня тут есть еще одна штука. Я просто туда засуну свою морковку. Воу! Вот эта скорость. В принципе, вот это вы можете сейчас есть. но ну, я выкину нахуй. Так, кого там к нам занесло? Привет, ребят. А как вас зовут? Я Чарли. Это Ленни. А это Квентин. А там Ван Дюк. А как тебя зовут? Эм, я Дима. Меня сюда выкинул этот Кухонский. Нас всех выкинул сюда этот человек. Но он лишь олицетворяет весь этот мир, который считает нас бесполезными. В нашем мире каждый приносит пользу, и ты тоже здесь не просто так. Мне напоминает это, диалог педофила и какого-то, типа которого сейчас выхлопят, Как раз утром мне пришло письмо от моего корейского друга по переписке. Интересно, посмотрим, что тут. Здравствуй, дорогой товарищ. Надеюсь, ты будешь рад моему подарку. Эти специальные специи для морковки я своими руками выращивал и сушил для тебя и коммунистической партии. А твои печеньки, о которых ты мне говорил, что лишь еще зимой, я так и не получил. Но знаешь... Короче, дальше неинтересно. Он жутко надоедливый. Добавляем 2 ложки уксуса и немножко оливкового масла. Перемешиваем и в принципе наша морковка уже готова. Но есть один небольшой нюанс. Она должна мариноваться трое суток. Как раз мне быть полезным. Он приближается. Чертовски верно, Чарли. Кухонные предметы слишком долго молчат. Пришло время показать им, как бороться с человеком. Да, время хелтер-скелтер. Сегодня мы устроим жестокий погром на кухню у человека. Так жестоко, как мы умеем, чтобы спровоцировать кухонского на ответ кухонным прибором. Это еще что такое? Кто это написал? И что с моей морковкой, блин? Я, блять, трое суток ждал, пока она замаринуется. Ладно, ладно. У меня там было еще одно яйцо. Поджарю хоть его. Да что тут, блять, происходит? Яйцо! Яйцо! Яичко, что с тобой? Нет, Яичко! Кто, блядь? Яичко! Яйцо! Короче, мне ничего уже не остается, кроме как пойти в супермаркет и съездить что-нибудь пожрать. Захочу заодно и мусор, а то он уже три дня стоит.